Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. И сегодня мы расскажем, как найти надежную и выгодную компанию для инвестирования. Мы покажем алгоритм, каким образом найти и проанализировать компанию, для того, чтобы она отвечала критериям самого успешного инвестора Уоррена Баффета, чтобы мы смогли купить компанию с потенциалом роста, близко к себестоимости, ну и, конечно же, с пониманием причин падения цены. Тем, кто хочет самостоятельно научиться удваивать свой капитал за 1-2 года стратегии Баффета, проходите по ссылке под этим видео или по подсказке. Вы получите бесплатный вводный курс, а также ознакомитесь с полной программой обучения. Обучение у нас проводится индивидуально с персональным опытным инструктором-практиком. Начинаем, конечно же, со скрининга. В видеоуроках есть параметры, которые необходимо указать. На сайтах для скрининга для того, чтобы получить список уже заведомо надежных компаний, которые мы анализируем по таблице с коэффициентами. Это может быть одна компания, может быть две, в зависимости от того, сколько понравится именно в списке компаний. Затем, если это одна компания, то мы смотрим конкурентов, может быть, они окажутся лучше. И после этого, выбирая какую-то одну компанию, мы уже анализируем финансовые отчеты этой компании. Если у нас возникают какие-то вопросы, мы переходим к комментариям директоров по отчетам. Сегодня тоже посмотрим, где это находится. И подтверждаем свои догадки, либо узнаем какую-то новую информацию. После чего мы делаем технический анализ, строим тренды, э, линии сопротивления и поддержки. Для того, чтобы определить, в каком положении цена, рассматриваем индикаторы, что они нам показывают. Более точную э, точку входа нам дает, естественно, барный анализ, который может еще больше по графику рассказать о том, куда пойдет цена. Ну и после этого, со всей этой информацией, мы уже можем принимать решения о покупке или продаже, либо еще подождать, то есть какие действия дальше предпринимать. Скрининг я обычно провожу на сайте Finviz. Здесь очень много показателей, по которым можно отбирать компании. И желтым я уже указал те, которые мы даем для проведения скрининга в видеоуроках. Это капитализация до 300 миллионов, такой показатель как ПБ, то есть стоимость акции насколько близка к себестоимости, здесь в два раза, затем цена до 50 долларов, ну, чем дешевле компания, тем больше потенциал роста, такой показатель как ПЕ, отношение стоимости акции к доходности этой акции до 15, закредитованность компании, также показатель, затем в будущем указываем рост продаж за последние пять лет более чем пять процентов нас интересуют компании которые упали в цене в данном случае за год 52 недели на 30 процентов которые упали и указываем чтобы были опционы для работы по опционным стратегиям но ну, видите, что вышло более 20 компаний вот здесь еще вторая страничка Вообще, я сделал скри... э, скрины, чтобы сократить время на появление информации. Вот, только что этот скрининг проводил. Итак, 20 компаний, из которых э, выбрать достаточно сложно. Здесь, э, во-первых, указывается тикер, затем сама компания, как называется, затем сектор, индустрия, ну и некоторые параметры прямо здесь вот указаны. Ну, вот. Можем выбрать э, какой-то... По сектору можем по индустрии если нет каких-то предпочтений и в видеоуроках мы говорили о том что с параметрами которые вот здесь указаны желтым можно поиграться это говорит о том что если их много компаний то из них соответственно можно выбрать меньше та которая на данный момент больше подходит по критериям отбора можем указать капитализацию меньше но смол мы выбрали для того что это средние компании которых потенциал роста выше чем например большие компании себестоимость до 2 это параметр на который обращает орен баффет и именно в два раза себестоимость или меньше, он уже смотрит на эту компанию. Мы можем вообще здесь поставить единичку, да, и компании тогда сократятся. Ну, по стоимости понятно. Если готовы обращать внимание на, на акции с ценой там 100, 200, 300, 400 долларов, то здесь это ставим. Можем уменьшить PE, то есть PE это за сколько лет окупятся наши инвестиции, то есть здесь 15 можно еще меньше поставить, за 10, за 5 и так далее. Закредитованность можно поставить вообще 0, что компания не привлекает кредиты, а сама развивается. Также можно поиграть с показателем продаж, то есть рост продаж 5 указали, можно поставить 10, 15, 20 и тогда количество компаний тоже будет сокращаться. Можно э, с таким показателем, как падение цены, то есть не 30% поставить, а 50% и 60%. И тогда тоже количество компаний сократится. Что в принципе, что в принципе я и сделал. Увеличил, то есть продажи э, увеличиваются за последние 5 лет на 10% и падение на 40%. И мы видим, что компания сразу сократилась до 8%. Вот. Таким образом мы можем отсеивать компании, если вдруг э, никаких предпочтений нет. Может быть, попалась какая-то компания достаточно знакомая. Вот. Таким вот образом можно параметрами исключать э, или э, уменьшать список самих компаний. Скрининг можно проводить не только на Finvizi. Есть скрининг э, на многих ресурсах, один из которых ⁇ Zags.com. Здесь э, каким образом? Так, Вот эта часть – это категории, их можно раскрывать, и в каждой категории появляются несколько параметров. Вот. Их можно выбирать, добавляя вот этой вот кнопочкой «ADD», и они появляются уже вот здесь. Вот. Несколько параметров я уже добавил. Добавляются они э, таким образом, что здесь мы пишем цифру, и только после этого добавляется. С пустой графой сюда добавлять, к сожалению, не получается. Если зарегистрироваться на сайте, то э, эти параметры можно сохранять. Вот они, My Screens, э, Можно загружать. Это называется «Мои экраны». И потом уже проводить скрининг, не выбирая какие-то позиции. Ну вот каждую можно здесь открыть, выбрать то, то что нам интересно, и после этого запустить поиск компаний одномоментно я проводил поиск и на финвизе и на загс вышла одна компания на загсе джипи морген чейс банк по тем показателям ну кстати этой компании не было на финвизе вот но с другой стороны на финвизе выбор был порядка 30 или 40 ли компании по этим параметрам загс вот выбрал всего лишь одну также можно проводить скрининг на сайте MarketWatch. Тоже такой достаточно информативный сайт. Здесь много новостей. И э, скринер здесь отличается тем, что, наверное, больше для трейдеров подходит, потому как здесь он заточен на то, какие сегодня компании упали, насколько они упали, э, какие объемы. Ну, то есть здесь не так много э, параметров, по которым можно делать выбор. Выбор также можно сделать, вернее, скрининг, да, на Яха Финанс. Здесь каждый показатель, который мы ставим, да, вот цена, капитализация, падение цены, закредитованность. Каждый вот этот пункт выбирается отдельно. Нажимается вот эта вот кнопка, здесь выходит табличка, и там просто галочкой нужно выбрать, какой параметр. Ну, мы видим, что здесь даже э, с учетом того, что я не все э, параметры вбил, тут просто не все параметры есть, которые мы даем в видеоуроке. Вот, и уже компании здесь 14. И мы видим, что они тоже здесь э, отличаются. О, тут похоже, даже русская есть компания. Вот. Но ну, это скрининг на Yahoo Finance. Ну, таким образом, мы получили список компаний, из которого нам выбрать нужно одну компанию, ну, не то, чтобы нужно одну, а те, которые наиболее интересны. Ну, в общем, сектор технологический, он показывает больше потенциал к росту, я просто возьму первую компанию CMCM, китайская компания, вот здесь написано China, вот, торгуется на Нью-Йоркской фунтовой бирже. Вот. возьму первую для того, чтобы, в общем, не распыляться и пойдем знакомиться с этой компанией. Так, мы выбрали, запомнили тикер, ну и, соответственно, переходим.